Приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова я официальный обозреватель компании Oriflame и сегодня вам презентую новинку из восьмого каталога это удлиняющая тушь Giordani Gold Angel Cress переводится как ангельская ласка. Этот тушь в своей основе содержит активатор роста ресниц, провитамины и пептиды. Они стимулируют рост, укрепляют ресницы, делают их гуще и предотвращают выпадение ресниц. А также комплекс витаминов питает, укрепляет ресницы, и они выглядят заметно здоровее и гуще, даже когда глаза не накрашены. А уникальная кисточка делает отличное разделение ресничек и хорошо их прокрашивает и как вы видите у меня один глаз уже с ресничками накрашенными а второй нет и по-моему разница очень даже очевидна ресницы выглядят объемными густыми длинными и мне понравилось что ту сразу эта щеточка укладывает ресницы красивым веером они выглядят как опахало и давайте накрасим второй глаз чтобы я выглядела уже с завершенным красивым макияжем Так, теперь мой макияж завершен а что я еще хочу дополнить про тушь она легко смывается любым средством для снятия макияжа а также мицеллярной водой отличная тушь которая подойдет для любых ресничек если вы хотите чтобы они выглядели гуще и длиннее желаю всем красоты и отличных макияжей до новых встреч